Интересно, что я все утро режу внизу. А тут переполох, больной нервничает, почему не оперирует? А директору боятся сказать Знает, намылить. Не родился такой директор, мылить. Соколиный ответ, Разу, видать не женатого. не то что грешный. Не женись, Петр Петрович, жених сокол, муж воробей. К счастью и ненаком. Почему? А вот, к примеру, Люсенька. Те девки весной хороши, удивил деревьев в апреле. Это какая, Люсенька? Соседка? Это она. Ну, так она же птичка, перышки да кости. Когда это было? Вы теперь на нее взгляните, березка, а не девка. Ну, проверим. Поздно проверять так. Вас Евгений Антонович каков. Евгений блаженный? Да ведь он же разве, шляпа? А между прочим, факт. Фак. Извиняюсь, но факт. Операция назначена на 8 утра? Да. Сколько прикажете ждать еще? Как? Вам до сих пор не сделали операции? Так точно. Никита я как так. раз хотел вам... Что? Объем... Позвать Петра Петровича! Прошу прощения. Пятый Витальевич, на каком основании вы задержали операцию батальонному комиссару товарищу Булат? М? У меня ноги, они крылья. Я не могу летать воробушком с этажа на этаж. Я задыхаюсь в ваших разбросанных клетушках. Операционное это узкое место клиники. Первый раз слышу. Я вас русским языком спрашиваю. Я вам сто раз говорил, сломайте эту стену, сделайте одну порядочную операционную, и тогда будете иметь все основания для претензий. Я пока что... Извините. ну Да ну, насколько мне известно, за этой стеной работает профессор Антонов. Виноват. Ваш ближайший друг. Тоже мне работа. Стеклышки, микроскопчики. Как вам не стыдно? Да-да, четыре да. тысячи бесполезных опытов. Вот результат его работы. Ну хорошо, не будем сейчас говорить об этом. Больной прибыл. Вот успокойтесь, прежде всего успокойтесь. Рак есть реальность, и нужно множить число хирургов. А поиски мифического возбудителя рака чушь. Может он быть, а может и не быть. Товарищ доктор. Не прикасайтесь. Ну я... Будет жить. жить. Отвечаю. Уважаемая Людмила Ивановна, еще осенью прошлого года, когда я, то есть вернее, когда мы с вами начали изучать наш цикл работы по изучению злокачественных опухолей. Оставьте цветы. Я испытал, ощутил, почувствовал. Я почувствовал. Вам душно? Я понял, что свежий воздух в науке нам необходим, как воздух. Может, меня гно Нет, ради бога. 33 несчастья. Уйдите, не пачкайтесь. Здравствуйте, дорогой мой Евгений Антонович. Можно вас я. на минуточку? Ну, дорогой мой, над чем мы сейчас работаем? М? То есть как над чем? Изучаем проблему рака. Ну и как? Вот. Пока еще никак. Рак еще остается загадкой. Завидую вашему мужеству. Завидовать пока еще нечему. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Когда она успела так похорошеть? Да. Не знаю. Ну, я пошел, голубчик. Постойте, постойте. Ну ведь вы мне что-то хотели сказать. А. Видите ли, Евгений Антонович, я считаю вашу работу необычайно ценной, необычайно ну полезной. Да, да, да, да. Необычайно полезной, но операционная задыхается в своей клетушке. Операционная это узкое место нашей клетушке. Да, да, да, я знаю. Вот, милый, вот, умница, вот. А вы как на грех соседи. Да, вот. Позвольте. Позвольте, ну, а куда же мы? Вот именно, куда мы? Вы, ну, если б я знал. В самом деле, куда же? Позвольте, позвольте, позвольте, позвольте. Мы же настраиваем четвертый этаж, переселим вас туда. Через полгода вы опять развернетесь. А пока как-нибудь, как... ну, мир, мир, мир, мир. Давайте ждем. Спасибо вам, дорогой доктор. Булат улыбнулся. А, ну и хорошо. Удачный у вас сегодня день. Ничего, мы будем работать дома. Ох, сомневаюсь. Войдите. Здорово, голуби. Здравствуйте. Позвольте, позвольте, я всегда знал, что девушки обладают способностью быстро хороши, но не до такой же степени. Евгений Антонович, а куда же прикажете сдать материалы? Зачем вы делаете вид, что вам не понравились мои слова? Нельзя ли от другом? Хм, можно о другом. Где и что вы сегодня, друзья? Почему мы? Лично я нигде. А, -а, -а прошу прощения. Ну, а вы? Знаете что, едем на водную станцию сейчас, сию минут. Что? Мы с Петром Петровичем едем на водную станцию. До свидания. То есть то есть как, в рабочее время? Я уже сегодня свободен, Голубо. Я тоже. Трудно спорить с людьми, у которых такая чистая совесть. Чудная вещь, мягкий характер, начальство. Поехали, Люсенька. Минутку, я сейчас. Хорошая девушка. Но я бы ее не отпустил. Это первый, кажется, последний раз. Нас выселяют. Ну, кто, куда? На каком основе? Кто-то из хирургов подложил мне свинью. Ты не знаешь, кто? Нет, не знаю. Ну, а почему же ты не побрыкался, а? Не люблю. Просто не можешь. Могу, но не хочу. Пусть брыкаются те, кому нечего делать. Да, да, неизменный ум которых свободен от великих проблем. Ну, Благодарю. Довольно. А вот вы не теряете времени, товарищ профессор. Вывалю. То именно. Узнаю коней ретивых, я повышенным таврам. Я любовников счастливых, узнаю по их счетам. Да, но... Ничего, ничего, тяжелая рука, признак легкого характера. Да ты с ума сошел, это же... Ветром надуло. Да перестань говорит, В суду ]итесь. все ясно. Вот какой же ты, однако, прыгни. Вот уж я действительно одному... в тихом омуте. Да неужели ты в самом деле думаешь, что у меня с ней может что-нибудь быть? А почему нет? -то? Да потому что я занят делом, у меня просто нет времени на эту егунду. Эх, бедные женщины. Если бы они только знали, что думают о них люди, которые минуту тому назад ползали перед ними на колени. Да как тебе не стыдно? Неужели ты считаешь, что я способен увлечься сотрудницей, которая... Она, по-моему, даже пишет с ошибками. Простите, я вам не помешала? Ну, вот я и готова. Пойдемте, Петр Петрович. Люсенька. Во-первых, мое имя Людмила Ивановна. Во-вторых, я не хочу больше слушать о злокачественных опухолях. Понимаете, не хочу. Умойтесь. Черт возьми! Айяк! Смотри, что там я Вот была дружба и не стала, как горох из дырявого мешка, все до единого зерна. Бывает, под выходной не грех, благодарю вас. mm <clears throat> я увидел, но тайно я покрывала черты...» Из-за того, что я немного рассеян, доверчив, не наступаю людям на пятки, не ору, ценю дружбу, и, сдерживая свои порывы, вы нашли, что я чудак? Тряпка? Сухарь? Эх вы, аналитик! Да если всего этого мало для того, чтобы считать себя полноценным, счастливым, то не я, а вы опоздали родиться, Людмила Ивановна. Имеет право губить свой талант близостью со вздором. На, живи Ну, до свидания. Куда вы торопитесь? Домой. Подождите, не торопитесь. А вы думали, Люся, о том, чтобы выйти замуж? Подождите, подождите, я не о себе говорю. А за него вы думали выйти замуж? Поздно, Петр Петрович. И мосты, наверное, уже слились. Знаете что, ничего у вас с ним не выйдет. Может быть. Он умный, талантливый человек. Он очень талантливый человек. Но? Что но? Нет, это вы сказали но. Правда, хоть я и не сказала, но подумала. Возьмите его в руки. Заставьте его ревновать. Пробовала. Не ревнует. Да, тогда дело плохо. Вот то-то и оно, что плохо. Ну ничего, я сделаю из него человека. Завтра же. Нет, завтра я не могу, завтра я уезжаю. Куда? К вами на два месяца. Да. А приеду и сделаю. Для вас сделаю. Он у меня по пляжу. Почему хорошим людям не сделать приятными? Такая ночью. Спокойной ночи. командиру запас антонову в настоящем военкомат извещает вас, что вы призваны на учебный воинский сбор сроком на шестьдесят дней. Что такое? Я командир, вы понимаете, я командир, я опаздываю. Порядок да. есть порядок. Так я... Сами знаете, если вы командир. Так... Дуся, Поехали! Найдите. Здравствуйте. Я командир запаса Антонов. Я пришел объяснить вам, почему я опоздал. Очень хорошо. Переоденьтесь в форму, товарищ Антонов, и приходите налегке. Тогда Я и пригодился. Здравствуйте. Отставить. Во-первых, я имею звание и должность. Во-вторых, так без головного убора не приветствуют. Вот. А в-третьих, подойдите, как подобает командиру, как требует устав. Ведь вы же не дома, товарищ чемпион. -то. А как? Кругом. Поворачиваться нужно через левое плечо, товарищ командир. Почему опоздали? Я был перегружен. Чем? Чемодан с книгами. Уже легче. С какими книгами, товарищ командир? Я биолог, профессор. Ваша воинская специальность? Ну, я проходил в институте эту высшую, до войсковую подготовки Не войсковую. А, совершенно верно. Все ясно. Не в строю, я. стало быть, не были. Нет, не был. А у вас плохая память. Я имею звание и должность, товарищ командир. Я очень извиняюсь, товарищ майор, товарищ начальник курса. Опять не так? То есть все не так? Подтяните ремень. И скажите, чтобы вам дали гимнастерку по росту, товарищ командир. Хорошо. И нехорошо, а есть. И не на одну, а на две. И вообще, вообще это позор даже ни разу не заглянуть в устав. Хоть бы едучи к нам. Очень полезное чтение для таких товарищей, как вы. Доложите старшему по группе, что за опоздание вы получили от меня предупреждение. Хорошо. О, то есть, есть? Вы свободны. Оп! Скажите, пожалуйста, кто здесь старший по группе? Я старший по группе. Евгений Антонович, и ты, Брут, вот встреча, подумаешь. Ну, ты, конечно, опоздал. Ничего, узнаем милого, по походке. Мы сделаем из вас прекрасного воина, товарищ Антонов, полководца. Черт, возьми! М? Кто это вы? Много на себя бьете, гражданин Пугачев. Командир Антонов. Смирно! Пойдете очередным дежурным, товарищ Антонов. Все. Завалил, завалил. Носки, ста сразу равнять. Сразу уравняйсь, не заправка. Носки, носки, не заправка. Уже нельзя, товарищ командир, каша не пройдет. Пройдет, а не пройдет, так проскочит. Завалил. Носки, носки, завалил. А вас общая команда не касается, так что. На левый план. Подтяните пояс! Вот мы и соседи. Загажите. Группа стерна. Равнение на справа! Товарищ майор, первая группа построена на обед. Старший по группе командир запас Пугачев. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте! Привет! Отставить! Лево, фланговый, два шага вперед! Марш! Кругом! Дисциплина нужна и в бою, и в строю. Встаньте в строй! Здравствуйте, товарищи! А! Ведите группу на обед, товарищ Пугачев. Есть вести группу на обед. Группа на Алле. Оп. Шагом марш. Каким образом вы здесь, дорогой доктор? Как и полагается, хотели отправить врачом, но я отпросился. Надоело резать. Охота повоевать, товарищ поет. Очень хорошо. Да, кстати, что это ваш профессор? О, талантливый человек. Да, конечно, может быть, но что это? Привет. Обратите серьезное внимание на него. Мы должны сделать из него командира. Будем стараться. Привет! <связь> Разрешите кусочек? Пожалуйста. А что же вы один сидите? А я опоздал, у меня еще нет своего места. А, ну спасибо. Ну как, герой нашего времени? М? Эй, Кубарик, обед. Есть обед. А вы не теряете время, товарищ старший погоды. А вы растете, товарищ командир. На вашей нежной коже появились колючки. А ему? Действуйте, товарищ командир. Растете, товарищ командир. Ваша шкура становится тоньше. Вы просто плохо знаете устав. Командир обязан в первую голову накормить своего подчиненного. В таком случае в первую голову накормите самого себя. Устав есть устав. Так или иначе, но она ваша. Предупреждаю. Мне? Я свою отдал. Не надо быть в магазине, товарищ старший, прогулки. По Покуда вы смеялись, я его съел. Так, товарищ капитан, дежурный по группе, командир запаса Волков. Здравствуйте, товарищ. Вольн. Здравствуйте. Вольн. Подвыкли, Воль. товарищ командир. Будем привыкать. А теперь, пожалуйста, ко мне, товарищ. Товарищ. Разрешите взглянуть? Значит, рак излечим? Да, да, излечим. Ну а раз излечим, пожалуйте, к песочку, будем обороняться. Прошу, товарищ. Боюсь, что это у меня не очень хорошо получится. Батальон противника окружил вашу роту. Э -э -э. Соседняя рота отходит. Противник ведет сильный пулеметный огонь по вашей роте. Ну, впереди, как видите, роща и непроходимое болото. Вы командир. Действуйте. Просим, просим. Повторите обстановку. Прошу, без подсказов. Исходя из того, что противника много, а сосед отходит, я бы... Не рассуждайте, действуйте. Я бы предложил принять удар. Не рассуждайте, приказывайте. По-видимому, я ошибся. Прежде всего нужно пригласить к себе командирова взвода для того, чтобы объяснить существо оффоса. А? Пулеметный огонь противника усилился, и ваша рота несет большие потери. Если так, то нужно переменить позиции. Вот вопрос куда? Поскольку в лесу непоходимое болото. Первый взвод вашей роты оттакован и уничтожен. От вашей роты уцелел один взвод. Товарищ Волков, вы командир уцелевшего взвода, действуйте. Да что ж тут действует то Поздно уж. Вы убиты, товарищ Волков, ставлю вам плохо. За что ж, капитан? А на что вам больше мертвому Ваша рота погибла. А ошибка ваша, товарищ Антонов, заключается в том... Я это предчувствовал. Я не могу. У меня органически не получается. Бой не моя стихия. Я не разрешал вам садиться. Объявляю вам предупреждение за недисциплинированность, товарищ Антон. Товарищ командир, есть ли у кого-нибудь другие решения? Есть. Yes. Та же обстановка, вы командир? Действуйте. Рота, слушать мою команду. В атаку за мной. Вперед. Все. Угу. Товарищи командиры, какое из трех решений вам больше всего по вкусу? Правильно, почти по-суворовски. Ну, вернее будет четвертое. А, ага. вздрогнули, растерялись, вот тут-то вас и взяли. Растерянность противника залог успеха, запомните. Первый взвод обороняет правый фланг. Так значит, рак ты излечим? Ну подтянуться, подтянуться надо, товарищ командир, а то ведь распухло. Распухло от двойки-то. Ну, спасибо вам, товарищ. привет. Подсуропили мне, а мы оба группе. Подтянуться, подтянуться. Я лично вам могу помочь по материальной части. Знаете, ну, разные бойки, можно. дети. А ворота. я тоже... в <свёртвый> культуре. Благодарствуем. То, он что бирус. можно выучить, выучу то, а то, что уже не в природе. А природе ты ее за хвост за да. в стенку, природа. Природа. Вот у нас был такой один, так мы его сразу шелковый стал. Олег Степанов, давай, Богу. Евгений Антонович, довольно, так сказать, сидеть в бутылочке. Черт с ней, с лабораторией дружба дороже. Хотя, конечно, свинство, сидеть с Люсенькой в 40-метровой комнате, когда я задыхаюсь в своей клинике. Ну ладно, я другую. Больно, когда человек, которого любишь, и он становится объектом для всяких шуток. И где? В Красной Армии. Ну, хочешь, будем заниматься с тобой по ночам о заболеваемости, вяком, в возрасте. Ну что ж, ты сам этого хотел, Жорж Дамден. Средняя отметка роты 3,9. Иди ты. Мы позади всех. Вот тебе и профессор. Нет, надо его пригвоздить в открытую. Надо пригвоздить. Вот ты пригвоздить. А почему я его... А почему, а почему я? Ты, да, ты, нет, ты я уже нет, гвоздил, нет, вот нет, ты, давай ты Давай ты. Простите, мы должны объясниться. Вы не ушиблись? Нет, ничего. Я говорю, мы должны объясниться. Мы вот не можем понять. Как вы, профессор, и не можете постичь военной науки. Вы простите, пожалуйста. Вот так. Извиняюсь. Очевидно, вы просто не хотите. И не понимаете своего долга. И не постигаете эпохи. Я постигаю эпоху и долг. Можете мне поверить, если придется умирать в бою, я сумею это не хуже других. Но я просто не умею приказывать. Просто не могу, не получается. Правда мне, ну, угодно. Пока. Ну, уж тут все равно, товарищ, ничего не поделаешь. Такова структура, душевная конфигурация. Чего? Душевная конфигурация, товарищ Волков. Понятно? Природа. Пойдем. Теперь я скажу. Спокойно, Волков. Три шага назад. Слушайте, профессор. Слушайте. Ведь все, что вы здесь сказали, это все билиберга. Ей-богу, билиберда. Но, да, идем, подождите. Идем вот вы заявили, что, дескать, ежели надо, я умру. Жизни своей не пожалею. Противно же вас слушать. Уши вянут вас слушать, извините, пожалуйста. То есть как это не пожалею? Если вот вам жизнь человеческая не ценна, так почему же вы в своей лаборатории по ночам не спите? А? Да что, Волков, Вот мне на днях политрук рассказывал. Был такой знаменитый профессор Штренберг. Вот, астроном, вы его знаете. Так вот он в пятом году бился на баррикадах. Вот эта структура! Нет, милый, все мы родились с головой и с руками. А раз родился, действуй. Ну, пошли. Гошу! Гости! Тише, пожалуйста. Ладно, тихо. доктор, зажила. Товарищ батальонный комиссар. Дежурный по лагерю Пугачев. Здравствуйте, товарищ дежурный. А сколько же это чудо получило у вас за полтора месяца нарядов? А? Да семь. Ну вот. Немноговато ли? Мало. Товарищ майор, командир запаса Антонов явился по вашему приказанию. Товарищ Антонов, нет, ж сядьте, пожалуйста. Садитесь, садитесь. Товарищ Антонов, будучи в клинике, я слышал о вас много хорошего. И от директора, и от вашей ассистентки. Очень милая девица, очень. Так вот, дорогой товарищ Антонов, мне не очень нравится, как вы ведете себя у нас. Вернее, совсем не нравится. Вы, так сказать, человек науки, ученый. А у нас никак себя не проявили. Не так ли? Да, пожалуй. Так вот, почему бы вам не прочесть лекцию? Какую? О чем? А хотя бы о вашем основном деле. О раке. Ну, если это вам кажется интересным, то пожалуйста. А вам не кажется? Как вам сказать? О болезнях, о борьбе со смертью, ну, ну о человеческой жизни. Нет-нет-нет, я-то понимаю, но впрочем, да, конечно, это же в самом деле актуально. Ну, в таком случае действуйте. Есть. Можете идти? Есть. Еще одно. Через три дня зачет по наступлению, не забудьте. Есть. Проблема продления человеческой жизни. Этот день, счастливый день человечества и его передовой науки, близок, товарищи. как выступали с огоньком по-суворовски, а то не моя стихия, конфигурация. <плодисменты> <плодисменты> товарищ профессор, Так, профессор, у нас здесь с вами, понимаете, получилось маленькое такое... <с Nepomime>, ну, ну, вы, в общем, простите. <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> бывает, бывает. <плодисменты> Обстановка такая. До роты противника занимает деревню Дяки. Его атакует с правого фланга вторая рота. Противник ведет по второй роте сильный огонь. Рота несет большие потери. В вашей первой роте, находящейся на левом фланге, приказано поддержать наступление второй роты. Ваша рота остановилась в лесу и противник еще не обнаружено. Между лесом и деревней Дяки лук длиной в один километр. Действуйте. <связь> <связь> <связь> ну что? Вот и вперед. Направление Деревня Дяки. Ничего, спасибо. Рота я сам... вышла из леса и через лук двинулась на деревню Дяки. Дальше. Противник обнаружил вашу роту и открыл по ней огонь. Позвольте, но ведь это противоречит условиям, ведь противник занят второй ротой. Противник усилил огонь. Ваша рота несет потери. Действуйте. Ничего не понимаю. Противник продолжает вести губительный оружейный и пулеметный огонь. Ваша рота потеряла до половины состава. Действуйте! Вот он! Назад в лес! Эх, <смех> вы! Занимаетесь проведением жизни, а бойцов погубили. Вы меня глубоко оскорбили. Но факт остается фактом. Бой не моя стихия. Если вы заикнетесь об этом еще раз, товарищ Шантонов, вы получите три наряда вне очереди. Есть, пусть будет три. Но я разгонить. Довольно, товарищ Шантонов. Прекратите ваши позорные объяснения. Приходится признать, что вы похоронили все наши надежды в отношении вас. А что касается ваших объяснений, то простите меня, это просто несерьезно. Прошу немедленно направить меня в пограничную часть, и я докажу, что сумею умереть, как полагается. Не сумеете. Вы уж доказали ваше умение на ящике. Погубить рот в минуту. На ящике? Да, на ящике. Это та же лаборатория. Разрешите ответить, товарищ майор? Отвечайте. Я биолог. Я привык иметь дело с живыми организмами. Если в моем распоряжении были реальные бойцы, реальные условия, пусть и трудные, я, может быть, и доказал бы свое умение. А ящик, простите, то есть батальонный комиссар, это абстрактность. Вы свободны. ну как, не приставать! Товарищ Волков, я иду в наряд. Сегодня, завтра, послезавтра. Дайте обед. Никак нет, товарищ командир. Только со всеми вместе. Устава не знаете? А вы не кричите. Считайте. Лица суточного наряда получают обед раньше других. Стыдно не знать устава вам, знатоку. Немедленно давайте обед. Оставьте все три. Я, наконец, проголодался, еще возьми. Где хлеб? А я убежден и готов отвечать головой. Несмотря на то, что он похоронил все ваши надежды. А, какие там похороны? Вы вспомните его гнев. Его глаза, когда он орал на ящик. Булкан, коллеги! отрицай ящик, абстрактность! Нет, дорогой товарищ майор. Наш привет человек огромного темперамента, оказывается. Уверяю тебя. Беру все на себя. Ну так как? Подписываем, а? Параграф первый. Теоретическую часть сбора объявляют законченной. Параграф второй. Приказываю провести учебный двусторонний бой в условии речной переправы на тему оборона и наступление роты. Параграф третий. Командиром обороняющей роты назначаю командира запаса Пугачева Петра Петровича. Командиром атакующей роты назначаю командира запаса Антонова Евгения Антонова Евгения Антоновича. Подлинный подписали начальник курсов майор Давыдов. Разойдись. Назначаю вас командиром первого звона взвода моей воды. Есть! Ну, засыпался окончательно, <связь> да. <связь> Вашу без прогнозов, товарищ Пугачёв, цыплят по осени считают. <связь> Растерянность противника, залог успеха. Растерянность противника, залог успеха, хотя... Но учитывая психологию врага, уважаемого командира Пугачева Петра Петровича, первому взводу командира Волкова занять позиции на берегу противника. Совершенно верно, на берегу противника. Тем самым обеспечить неожиданный удар в тыл. Хорошо, хорошо. Ну, держитесь, Петр Петрович. Хватит с него нарядом. Не будем мешать человеку работать. Дальше. Дьявол. Передайте командиру Антонову, на дороге завал, обходу минированы. Есть передать, командиру Антонову. И добавьте, что отделение разведки потеряло уже четырех человек. Ну что ж. Командир Волков ранен в лицо. Вытрите. Передайте. Он уже натолкнулся на завал. Справа у него лес, слева болото. Он обязательно сосредоточит все свои главные силы в этом лесу. Благодарю вас. Ничего больше другого ему в голову не придет. Ну, это святая простота в военном деле. А вы не допускаете возможности, что он возьмет да вас с фланга? Где войдет? Здесь обойдет. Да здесь непроходимое болото на три километра. Вот, видите, видите, но у меня есть точные данные. Ну, если командир имеет точные данные, то зачем же командиру... Вести бой в мокрых штанах. Как вы будете двигаться дальше? Будем ждать. Я приказал разведать болото, так их двигаться напрямик, это облегчить задачу противнику. Товарищ квадратный, Сообщение авиаразведки, противник пытается переправиться через реку. Все как по нотам. Они сосредотачиваются в лесу, ищут обходов и волей-неволей пожалуй, туда, где мы их ждем. Ну? Трудно пройти, товарищ командир. Орудие, пожалуй, завязано. Я спрашиваю не о том, что трудно. Можно пройти или нельзя? Нет, можно пройти, Пройти-то пройти можно, но орудие... Орудие, орудие. Поднимать бойцов! По-видимому, противник нас ждет отсюда. Вот вдоль этой дороги. Ну что ж, не будем его огорчать. Начнем атаку оттуда, откуда нас ждут. Ну, разумеется, это будет чистая демонстрация. Так сказать, показная атака для того, чтобы отвлечь внимание противника. Вы меня понимаете? Понимаю, понимаю. Я пошлю два отделения, они будут изображать наступление, а тем временем главные силы ударят вот откуда. Вы понимаете, вы, мы обойдем их с тыла, через болото. Вот мое решение. Командир первого взвода Волкова ко мне! Командир Волкова. Ну что ж, на карте это выглядит по-суворовски. ваш неплох, но и нелегок. Товарищ командир, удивился по вашему приказанию. Товарищ Волков, сверх все время вы будете действовать отдельно. Леса, валите с запасом, чтобы потом нам не пришлось топтаться на месте. Понимаю, почему он молчит. Они уже 20 раз могли войти с нами в соприкосновение. Затрудняю всем ответить. Передайте командиру третьего отделения. Пусть пошлет пять человек на разведку в лес. Он туда, к тем соснам. Что, они сквозь землю провалились? Что? Да, странно. Да никого же нет, товарищ командир. Показалось, должно быть. Есть. Я ясно видел. Видал? Залежи. Да нет, шлепнуть их обоих, и точка. Не хватит разговоры смотреть в оба. Если они обнаружат наши силы, весь план насмаркнут. Выстрел могут услышать. А им только и надо обнаружить нас по выстрелу. Менимое слово, пока мы здесь болтаемся, они окружают нас с фланга. Совершенно же очевидно, что здесь нет доль живой души. Нет. Тогда, пожалуй, обратно. Тихонечко, ребятки, тихонечко. Вас уже прикололи, вас уже нет. Вам теперь только остается одно посидеть, закурить, почитать газетку. Пора, пора, пора. Что вы решили? Продолжать наступление. Со мной! Ведь огонь. Хуже всего то, что они, поискав нас в лесу, начнут искать и в другом месте. И найдут. Извольте тут принимать бой. Не понимаю, что с Волковым. Ну, лучше поздно, чем никогда. Действуйте да. за целую Европу. Скажите, какой догадливый. Извиняюсь. Два станков пулеметов на левый фланг. Не понимаю, почему они молчат. Почему они молчат? В конце концов, почему они молчат, это их дело. Почему вы молчите? Потеряли противника с фронта, обыщите фланги! Передайте Хорошилкину, пусть пошли пять человек обследовать болото справа. Есть, передайте Хорошилкину обследовать болото справа! Отставить! Есть, отставить! Ага, Объявился, голубчик! Я же говорил, прямо в лоб так и весь. Волон по всему фронту разворачивается. Передайте командиру батареи. По наступающему противнику! Ориентир номер один! Огонь! Волков! Волков! Ну что вы там возите? Товарищ командир, не хватает лесу, не затянут достил. А там дальше ложь ямы, орудия не пойдут. Ничего, ну как зачать? вы хотите, чтобы там Волкова громили, пока мы тут будем топтаться на месте? Начать переправу. Все вами предусмотрено, Петр Петрович. Главные силы противника развернулись на пушки и ведут интенсивный огонь. И каким же вы себя. Сейчас умным человеком считаете Петр Петрович? И такой у вас глупый вид будет через полчаса. Эх, понимать надо. Я... А. Я... Ну что там? Здравляйся, товарищ командир! Все! Не хватает каких-нибудь трех метров. Товарищ командир, да. придется опять молитесь. Через полчаса все будет готово. Не говорите здорово. За полчаса у Волкова не останется ни одного человека. Эй! Снимай шинели. Вали под колеса. И удруг из ямы вытащить, а там дальше пойдешь. И что там, готова? Чини. Что нужно? Ну и что он этим достигнет, этот привет? Если он бросит танки, мы расстреляем их, прежде чем они подойдут к нашему переднему краю. Или они наскочат на костер. И все, что он делает, я вам предсказывал два часа тому назад. денёк! умирать буду, не забудь. вот, пожалуйста, пошли в давай иллюминацию. Не вижу Неужели они уже успели подойти? ворвался в окопы третьего го отделения. Действуйте! Передайте на батарею! Орудие к лесу! Огонь! Действуйте! Действуйте! А, а, а, неприятель под носом, а вы... Стойте. А вы противник с тыла, противник стыла. тыла? Раньше надо было соображать, товарищ командир орудия. Весь ваш расчет уничтожен, по правде Там. Действуйте! Попали, понимаете? Опали. Блин, вот тебе весь разговор. Выживи. Я сам лично обследовал это болото. Там абсолютно непроходимый итог. Стой, стой, идемте. Очевидно, они располагали такими инженерными средствами. А вот если мне внимательно проанализировать мое поведение за весь этот день, да. нельзя не прийти к выводу, угу. просто обоснованному на научных данных, бой это моя стихия. А? Моя стихия это бой. Возможно, возможно. И потом, кто мог подумать, что этот Евгений Блаженный мог выкинуть такой форте? Привет. Ха -ха -ха. Ха -ха -ха. Дело в том, что я недооценил твои длинные ноги. Прошагал, как журавлю по болоту. Неужели сам придумал? Угу. Моя школа. Ух уж нет, простите, товарищ доктор. это школа моя, и именно моя, а не ваша. Позвольте узнать, в чем же она заключается? Просто я хотел победить малой кровью. Если мне когда-нибудь довеют бойцов в настоящем бою, то я буду стараться делать так же. А моя школа, твоя школа? Ну, товарищ Антонов, поздравляю. Отличная работа. Служу Советскому Союзу. Я всегда готов по приказу рабочих христианского правительства выступить на защиту моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин рабоче-христианской Красной Армии я клянусь,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 Ты меня победил, честно признаюсь. Ну и точка, хватит ссориться. Ну и что, есть у меня к тебе предложение. М? Все, что у нас с тобой было, в город не вывозить. Понимаешь? А ну, ты про меня расскажешь, я про тебя, но будут смеяться все. Взаимная амнистия. Военная тайна. Срамой испугался полководец. Ну да ладно, ничего не скажу. Ну и ты смотри. Могила. Ну вот. Ну, счастливо, дорогой мой. Спасибо. До свидания, до свидания. До свидания. Напишите, когда есть. Напишу, напишу. Антонов, давай скорее! Давай быстренько! Давай быстренько! Давай быстренько! Тысячи и одна ночь. Вся рота хохотала от зари до зари. Представляю. Ах, Евгений Антонович, ах, дуся. А, поздравляю. Роскошную надстройку отгрохали. А, видали. Когда прикажете переезжать, товарищ начальник? То есть как, Голуба, вот, переезжать? Я ведь Евгений Антонович, объясню. Оно обойдется. Я не могу, я задыхаюсь. У меня больные лежат впритык. Ну, я надеюсь, вы как врач. Вы поймете мне это слово. Пишите заявление. А, товарищ командир. Здравствуйте. Как жизнь молодая. Какой я вам сюрприз припас. Ой-ой-ой. Именно? Не отдал ему вашу лабораторию. Оставайтесь и работайте. Забудем старые дрязги. Правда, вы мне этаж обещали. Ну, ну да ладно. Вот. Плодитесь и размножайтесь. Привет. Привет. Привет. Подал, чудненько. Извольте выполнять обещание, отдавайте мне этаж. Ну, ползай. Вот. Не гудите, вы мне обещали. Видали? Я работаю над проблемами, от которых зависит судьба человечества. А тут приходят всякие. Ну, ну, ну, ну, а я, ну. Ваша правда. Я обещал. Я хозяин своего слова. Пишите заявление. То есть как заявление? Может быть, вы ему еще дадите Зимний дворец в придачу? Я не могу. У меня больные лежат в притык, а Тут являются всякие. Ваша правда. Не выйдет, сапожон. Не выйдет? Выйдет! Я в усвоил устрою вам такой бенефис да, на весь Советский Союз. А вы думаете, Союз? я бенефис не О, захочу? Он устой я устой такой бенефис а захочу. Будьте довольны. Да, да. Довольно! Кто здесь директор? Я здесь директор. Берите лабораторию, берите этаж и, и, и убирайтесь вон из кабинета. Оба! Кругом! Марш! Как вы допустили? Как вы допустили? Как вы допустили, черт побери? Почему вы кричите? Пустое, беззаботное существо. Ведь я надеялся на вас, как на ближайшего помощника. Я протестовала, а вы... я ставила вопрос. Ставили вопрос, а надо было драться. Смотрите, смотрите, что это вас в армии научили так кричать? Как вы смеете? А почему вы допустили нарабатывать? Полного разговари-то путь. Как и стучать. этого мало. Понимаете, мало. Петр Петрович громче вас кричит. И вообще он лучше вас. смелее и нежнее. Знаете что? Довольно меня перевоспитывать. Мне это надоело. Извольте меня принять таким, какой я есть. И в конце концов, черт возьми, я тоже, наконец, нежный! Не смейте на меня орать? Не смейте! Я вам не кролик, понимаете? Я... Не смейте, я вам.. Люсик, не приставайте ко мне. Люсень, уйди. Люсик. Ну, вот несразительный. Ну, Люси, Люси, Люси, Грубый. Ну, честное слово, я Ты очень дерзкий. хороший, нежный парень. Ну... Ой, неправда. Здрасте, здрасте. Что это такое? Благодарю. А, милейший Петр Петрович, сколько вы мне устраивали гадостей. Но победители не помнят зла. Мы с Люсенькой приглашаем вас на наш первый ужин. Позвольте. Можете принести шампанское, мы будем безмерно благодарны. по Воровский. <coughs> а -а -а. Честное слово, <jouer> по Воровский, Ну, ?Well, поздравляю. Давайте обойдемся. <с imposed> моя школа. А этаж, я тебя все равно не прощу. Посмотри. <grues> Посмотрим. Посмотрим. Увидим. Увидим.